Приветствую вас, мои дорогие друзья, все, кто любит смотреть мои видео, фотографии, отчеты, обзоры. С вами Олег Факеев. И сегодня разговор о счастье. Честно говоря, хочется кому-то такое вступление о роли счастья в жизни человека сказать еще. Но на самом деле счастье относится к такому понятию, которого нет. Четко в то есть мы часто говорим, как я счастлив, она была счастлива, но это очень субъективные, субъективные понятия, то есть один человек в обстановке в этой, при таких, в этой ситуации будет счастлив, а другой скажет, ну, ну это обыденность. И очень часто говорят, что как мало человеку нужно для счастья, в общем счастье как любовь измерить линейкой очень сложно, очень сложно, поэтому что такое счастье каждый понимает по-своему. Есть много книг написано сейчас это модно, как стать счастливым за 10 раз, или за пять минут, или за 100 дней, или там, что с огов к счастью. Помогают ли они, наверное, да, безусловно, они помогают нам пересмотреть свою картину мира, мировоззрения, чтобы понять, в чем же действительно счастье заключается, и понятно, что счастье для каждого индивидуально. Но я не об этом хочу поговорить. Я хочу рассказать о книжке про счастье. Книжка про счастье? Да. Книга о счастье. Но не о том, как стать счастливым тому, кто ее читает, а о том, как уже счастливы другие. Я э, с радостью представляю вам эту книгу «Хюгг» или «Уютное счастье» по-датски от Хелен Рассел вот. С большим удовольствием прочитал эту книгу. С удовольствием и с интересом. Ну, Во-первых, заманчиво, что такое счастье по-датски. И, честно говоря, у меня произошел определенный разрыв шаблона, потому что я думал, что вся там Западная Европа, она ну, живет как-то примерно одинаково. Нет, все народы живут по-разному, и чем меньше ассимилирован народ, тем чем больше он локализован в своей национальности, нации, тем необычнее он живет с точки зрения других народов и представителей других стран, других людей. Поэтому эта книга интересна вот в этом смысле. Сюжет очень простой. Хелен Рассел уезжает из Англии в Данию, потому что у нее муж уезжает работать на завод Лего. И она в 12 главах описывает, каждая глава посвящена одному месяцу, и это определенная тема о жизни датчан, о том, как они счастливы в той или иной сфере, или почему они... неправильно говорю, как они счастливы. Каждая глава посвящена определенной теме, и... Эта тема как бы еще одна грани срез того, э -э как, почему дачане чувствуют себя счастливыми. Э -э даже запутался, как вам сказать. Короче, очень интересно мне даже не пересказать уже эту книжку, потому что написано легко, живым таким языком, с приколами, с интересными примерами, аналогиями. Современно написано. И честно, и, честно говоря, я взял на заметку себе несколько таких вещей, которые, которые являются составной частью датского счастья. Полностью это перенести в другую страну невозможно. Для этого надо быть датчанином, чтобы быть счастливым по-датски. Но ничто не мешает вам быть счастливым. По-своему а книгу я эту... Рекомендую к прочтению. Ну и чтобы вы действительно понимали, что э, она произвела у меня большое неизгладимое впечатление. И я прочитал с интересом. Я вот покажу, насколько это видно. Вот, э, вот так вот надо сделать. Вот это вот загнутые уголки. Их очень много здесь. И каждый загнутый уголок на странице означает, что там есть какая-то мысль, которая мне понравилась. Рекомендую прочтению, почитайте. Не знаю, сделает ли вас эта книга счастливее, но время, которое вы потратите на ее прочтение, точно не будет потеряно зря. С вами был Олег Факеев.